Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Как вылечить грипп? Часть первая. Здравствуйте! Чтобы вылечить грипп без осложнений в домашних условиях, либо в госпитале, нужно совершать несколько групп целенаправленных действий. И первое. Предупредить перегревание. Для этого вы должны уменьшить образование тепла в организме. А значит уменьшить эмоциональный стресс, Уменьшить физическую активность до уровня самообслуживания. И отрегулировать питание в зависимости от температуры, которая у вас присутствует при гриппе. Другой блок действий, который нужен обязательно, чтобы провести лечение гриппа в домашних условиях без осложнений, вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм. Не забудьте поставить на это видео лайк и поделиться со своими друзьями. А если вы хотите больше узнать про правильное лечение гриппа в домашних условиях? Без осложнений! В зависимости от вашего пола, в зависимости от возраста, в зависимости от уровня здоровья или иными словами сопутствующих заболеваний. А также в зависимости от степени повышения температуры тела при гриппе, от цвета кожи, от частоты сердечных сокращений и других показателей, которые характеризуют правильно вы сопровождаете грипп. Либо вы не все знаете про правильное лечение гриппа и вероятность осложнений высока? Ищите канал Доктор Скачко на YouTube и канал Школа Доктора Скачко на Instagram. Набираете лечение гриппа, находите нужные вам видео и получаете полезную для вас информацию, которая кому-то из вас сохранит жизнь, а большинству здоровья. До новых встреч на моих каналах. «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко».